01 меня это мой видеопортал на youtube и сегодня я вам хочу порадовать ну, очень радостные для меня события это просто супер событие я бы один раз оплачивала просто потому что моя... а, мне родили дома жить и мне купили монтай ура я очень рада порадостная и это меня майкл флагер бога вот. да, рад смотрите какая она красота о боже, я не могу. Я когда его вытащу, я просто в этом Выполнена черно-зеленого Это на Так, полтора коробка. И по А что? дальше Монстр Хай, Берк, Мэнс Майкл Клаффер, главный ростень монстров. Я считаю, что Хана Прайшис придет нам к для каждого монстра. После пророка тут изображены в той серии кукур, Джексон Джеклс, Рашель Ой, Джексон Джеклс, Рашель Берлс и Ребекка Сэм вот такая вот коробочка красивая мне нравится я не собираюсь купить да как это моя первая куплка я ее оставила так э, дальше там был мини чок второй на разных языках если честно меня мини очень негативно потому что я думала что там будут убавлены дюку лауры на английском нужно зачитывать тут только одна страничка вот интересно всего лишь из самой они а все остальное это на разных языках становится. Ну, это ну интересно так Дальше. И, mm. её... как у не <смешно> ⁇ Я вспомнила. Чурян. Чурян, Чурян. Вот такая вот штучка такая смешная. Не знаю, мне очень нравится. Вот так вот. Такой. Uh, дальше идет вот такая сумочка. Эта сумочка мне очень нравится. Какая-то она дурацкая. Но, по крайней мере, у меня в Англии не даст маленькая маленькая маленькая да. Затем идет расческа Monster High, так всегда черного цвета. А, как у него. Все. все остановилось. Вот она моя куколка. И сейчас я расскажу его Я сниму, пожалуй, с поставки. Ой. У меня что-то поставка с этой штучкой. Итак. Вот такая вот кукла. У нее очень красивая прическа. Я вот думала, то что вот эту штука мне очень не понравится Потому что в отдельном нравится. Но вот когда я увидела это, это очень красиво. У него очень интересное ухо выполнена как листик и четыре сережки, хотя на картинке нарисовано 3. Другое ухо тоже как листик, вот плохо видно, сейчас я вам покажу. Вот. Но там м -м, такая вот сережечка обычная, сейчас я достану и покажу, вот такая вот. М -м. Так, сейчас, чуть немного назад. у а, нее обычная, зеленая, мне очень понравилось ее, вот как бы, если сменять вот эту юбочку, и вот эту вот жилеточку, так то получится как пижама. Мне это очень понравилось. У нее очень классные туфли. Мне очень понравилось. Они могут подойти ко всему угодно, что розового цвета. Вам не кажется ли, что вот это не одно и то Зубы-то одни и те же. Вот... Да, баланс супсе. Андра, Угол, подожди. Оно обычно не скручивается. Там... Там... Там... Там... мне кажется, Там... смотрите. Я не знаю, может, попишите Там... Там... Там... Там... Там... Там... вот Там... Там... Там... Там... Там... Там... Там... Там... Там... Там... Мои первые куклы Монстер Хай Раш. Ой, как у него. Приняем Майк Слатера, позвоните меня, пожалуйста, после радостные события. И я вам хочу сказать, что ко мне уже приехала моя клеуда наш дрейс. Когда у на расходу в Петеренбурге, так как ехала в бабушке, и на Алексей понимаете видеообзор распаковки. У меня, конечно, есть видеообзор распаковки и но это что это очень смешно выглядит на телефонной и спасибо все включаю